Привет, с вами Алексей из Латитуда Сегодня лайв с одного из наших объектов Он еще не закончен Это терраса возле двухэтажного дома Дом стоит на берегу реки Двор прям к реке подходит Шикарное место, очень красивое Воронежская область, Рамонский район Перед домом смонтирована обширная терраса из террасной доски из древесно-полимерного композита цвета палисандр. Недавно был обзор конструктивных элементов. Вот мы его теперь уже применяем на реальном объекте. Терраса, конечно, сейчас в строительных работах пыльная. Мы кусочек отмыли, чтобы показать вам, как выглядит цвет этой доски. Чем интересен именно это, этот вид материала? палисандр, древесно-полимерный композит. Он окрашен в массе и здесь смесь нескольких цветов есть. То есть доска неравномерно окрашена, а как бы с переходами цвета от темного к более темно-красному. Немножко отличается от, при... от привычных темно-коричневых, и черных и венге. Это современная терраса с со остеклением в пол. Посмотрите, как подходит цвет террасной доски к цвету стеклопакетов. Он практически идеально совпадает. Материал этот не имеет проблем натурального дерева. Это композитный материал, смесь пластика с деревом. Он сохраняет прекрасный внешний вид 10-15 лет, в отличие от дерева, которое, конечно, будет требовать обработки, в том числе и разборки капитальной. Не требует пропитки. В «Латитуде» вы можете найти три варианта террасной доски цвета «Палисандр». Именно на этом объекте применяется доска с широкой гребенкой с одной стороны и стеснением под дерево с другой стороны. Эта доска пустотелая, но в то же время очень прочная, будет служить долго. В этом же цвете применена ступень. Это отрезок ступени из ДПК. Такие ступени бывают длиной до 3 и до 4 метров, то есть очень массивное и большое крыльцо можно ими устелить. Ступень имеет превосходные качества, она полнотелая, толстая и на сегодняшний момент особо не с чем сравнить такие ступени, разве что там, с гранитной плитой. В отличие от, например, клинкерных ступеней, которые приходится набирать, маленькими кусочками по 10 по 15 сантиметров отрезочки, применяя клей. эта ступень ложится единым куском на ваше крыльцо или на вашу террасу. Если ваш участок и дом вот примерно похожи на это, то можете обратиться в Лаитуда. мы уже знаем как с такими объектами обращаться.